Сон божественен, и время сна более божественно, чем любое другое время. Если человек засыпает в медитации, во сне медитация продолжает резонировать в глубоких слоях его бессознательно. Вы никогда не замечали? Ваша последняя мысль вечером становится первой мыслью утром. Наблюдайте. Последнее, самое последнее, о чем вы думаете, входя в сон. Вы стоите на самом пороге. Последняя мысль всегда будет первой, когда просыпаясь, вы снова окажетесь на пороге сна. Именно поэтому все религии настаивают, что нужно молиться перед сном, чтобы последними были мысли молитвы, чтобы они проникли глубоко в сердце. Всю ночь они окружают вас, как аромат, наполняют внутренние пространства. утром, когда вы просыпаетесь, они снова с вами. Восемь часов сна можно использовать как медитацию. В наше время у людей мало времени. И эти восемь часов сна можно использовать как время для медитации. Весь мой подход в том, что можно и нужно использовать все, даже сон.